Готов, Пип? Молодец! Неси мяч, Пип! Готов? Давай, давай, лови! Давай ко мне, Пип! Мам, куда настольные игры положить? А, оставь их в гостиной. А где тут у нас гостиная? Да, и в сообрази сама. надеюсь ему станет лучше вот и все ладно что что нет ничего уже не надо много дел просто разобрать и еще устроиться да все будет хорошо конечно ладно Просто залез. Все, слезай оттуда. Иди помоги мне. Спорим, я спрыгну. Не будь дураком. На что спорим, спрыгну? Ни за что, болван, ты же разобьешься. Слезай уже. Так тут всего метра три. Оуэн, спускайся. Нет, Оуэн, не вздумай прыгать, это опасно. Это опасно. Хватит, Оуэн. Внимание. Слезай. Полететь. Было бы, если бы ты разбился. Прости, ты подумал? Прости. Я же велела смотреть за ним. Я смотрела. Ну прости меня. Боже. Вставай, пошли. Если вам скучно, там целая гора коробок не распакована, так что идемте. Успеете еще нагуляться. Понятно, Супермен? Ты придурок. Перестань. Ты придурок. Лучше приглядывай за ним. Он не слушает. Что такое, Пип? Ты постарайся. Что-то увидел. Пойдем, пойдем. Хороший песик. Я задерну занавески. Вот так, а теперь отдыхай. А, свет оставить? Угу. Ладно дверь закрыть нет пусть так мам да прости что я прыгнул в сено. спи спокойной ночью И проснешься бодрый точно чтоб с утра переделать все дела как ты? Не нужно второе одеяло. А ведь знаешь, я тоже спала в этой комнате в детстве. Тетя Сайлос позволила мне выбрать цвет стен. Мы надолго. Что мы надолго? Мы здесь надолго. А, пока я не найду что-нибудь еще. Зато у тебя теперь своя комната. Ну ладно, сладких снов. Ты что, пип? Спать не идешь? А? Ладно, сиди, распаковывай вещи. Все, вперед. Сумки не забудьте. Люблю тебя, мам. И я. Развлекайтесь. Привет. Как ты, солнышко? Хорошо. Да? Оуэн, все хорошо? Да. Точно? Ага. Отлично. Идите, поздоровайтесь с Шелли. Ребята. О -о -о. Ой, здрасте, а -а -а. Шелли. Как дела? Здорово, что приехали. Полодцы. Мы вас так желаем. Поздоровайтесь. Да, привет. Привет заберешь их после ужина да да спасибо что прикрыл меня ерунда без проблем как там ваш переезд что это адвокат просил показать тебе бумаги перед встречей ну как тебе новый дом новый а, после смерти тети в нем никто не жил. Он старый, честно говоря. Не пойму, зачем ты мужа оставила дом после того, что он сделал. У меня просто не было выбора. Тот дом купили его родители. Джесси, ты могла бы остановиться у меня. Я же предлагала... Я помню, спасибо. Но это все временно. Весной я хочу найти квартиру поближе к школе. Вот и молодец. Да уж. Джессика... Да? Вот выписка по Хелен Озгут. У нее Е3. Возьмете у нее пробу? Пожалуйста. А, конечно, оставлю. Хорошо. Девчонка. <свят> Доброе утро, миссис Озгут. Доктор Симонс скоро подойдет. А я, тем временем, возьму у вас кровь. Рак вернулся, верно? Иначе меня бы не пригласили сюда, позвонили бы по телефону. Я просто возьму у вас кровь на анализ. Послушайте, если у меня осталось совсем мало времени, я не хочу ни секунду провести в неизвестности. Прошу вас, скажите. Дела у вас не важны. Как же так? Что же это? Неужели все снова? Я не выдержу. Это правда? А вот и нет, да. Мамина тете Сайлос рассказывала. Ты маленький был, вот и не помнишь. Тут возле озера раньше жило целое племя летучих людоедов. Как сказки про волшебника страны Оз? Нет, там были обезьяны, а эти совсем другие. Они залетали в город, хватали и уносили людей. В основном детей. И потом съедали их. Да! Ну, чего ты? <связывая> Тайля, испугался? Это все глупости. Если бы это была правда, то боялась бы ты, а не я. Почему мама так боится, что я поранюсь? Не хочет нас потерять. Боится, что мы умрем? Мы не умрем. Не забивай себе голову, почти пришли. Сколько рыб хочешь поймать? Больше чем ты, конечно. <связывая> <связывая> Ого. Это здесь? Наверное. Это озеро тети Сайлас? А где все вода? Вот и порыбачили. Да. Тайлер! Да. Что это? Где? Там. пойдем-ка отсюда. Сейчас уведи его. Помоги! Сейчас идем, Пипель, Талер! Уведи его, Талер! Талер! Я увязаю руку! Сини! Бежим! Это вообще ничего не доказывает. Этим фотографиям уже три года. Как они могут что-то значить сейчас? Хорошо, но, может, ты не Нет, я все вам рассказала. А как дела с я уже больше года не употребляю. А если Скажите, что в моем случае это не важно. Да, обычно решают в пользу матери, я это знаю. Что? Я перезвоню вам позже. Тай! <клышка> Оуэн! Я же говорила вам не ходить туда. Я не виноват, мам. Пип залез в грязь, О, я Боже, попытался. Мне этого сейчас не хватало. Так, все. Мойтесь у шланга и не заходите в дом, пока не обсохнете. Я возьму шланг. Ничего. Ты не виноват, Пип. Ни в чем не виноват. с маслинами. Папа обычно их вынимает. Так. Ладно, слушайте. Ваш папа провел с вами больше времени, чем я. Но теперь я с вами. Я хочу, чтобы у нас была нормальная, дружная семья. Особенно теперь. Этот дом, конечно, не такой, как у нас был. Но мне кажется, что мы с вами очень дружно здесь заживем. Больше я не подведу вас. М -м -м. Никогда. Я так люблю вас обоих. Но меня ты любишь больше. Как это догадался. Ага. Ты все слышала. Пив, ты что? иди что-то, да? мам, да? Кажется, там кто-то есть. Что такое? Наверное, там енот, или кто-нибудь еще? Почему ты его не поймала? Дорогой, он такой быстрый. Я пойду его искать. Ни в коем случае, Оуэн. Мам, это же Пиппин. Ну так что, поищешь его завтра после школы? Ну, будет слишком поздно. Оуэн, стой. Прошу, иди в дом. Ты не любишь Пипина, потому что его папа подарил. Вот почему. Мы беспокоимся о детях. В их возрасте важно проводить время с отцом. Они с ним каждые вторые выходные. Важно, чтобы это не сказалось на учебе. Согласен. И Патрик, их главный попечитель, следил за этим почти три года, пока миссис Стокс решала свои личные о, проблемы. мы это обсуждали много раз. Хватит. Именно миссис он собирал Стокс их в школу, забирал лето. домой, готовил ужин. Она способна заботиться о детях и много раз это доказывала за прошедший год. Тогда Поэтому пусть она... ответит, какая у Оуна любимая сказка. Ну, а какой любимый фильм у Тайлер? Слушайте, Она любит яичницу или кашу? Прекрати поясничать. Я заботился о них, пока ты не могла заботиться не то, что о наших детях, даже о себе самой. А теперь хочешь меня этого лишить? Четыре дня в месяц? Четыре? Нет. Этого мало, я заслуживаю больше. Больше? Да, Вочешь больше. Хочешь больше? Ты получил дом вместе с чертовой няней, и не тебе мало. Не в наши дела, не Почему это? Разве не она заняла мое место в спальне? Правда? Да! Джессика. А чего с ним Джесика Я в то время целыми днями спала на диване. На, диване. на да. полу, в ванной, в машине, везде спала, где твоя душа я пожила. Вас. Знаете, что это. Ты достаточно. ничего не делала! Послушайте меня, Тебе Все ничего не приходилось делать! Я же так же! Да, конечно, это было зря. Вам нельзя терять самообладание с таким-то прошлым. Вы должны доказать, что дети могут остаться с вами. Спасибо. Я еще позвоню. Рыжий лабрадор. Нет. А ее, да не за что. Он? Тайлер? Привет. Как дела? Может тебе. Сделать перерыв. Пойдем поищем Пипина. Хорошо, только надень куртку. Мама, я ууна не пускала. Оэн, сядь в машину. Сядь в машину. Повернись. Ты хоть знаешь, как я волновалась за тебя? М? О чем ты только думал, когда ехал в такую даль, да еще без шлема? А? Потому что я его люблю, а ты нет. Ты всегда думаешь только о себе. Черт возьми, ничего подобного. Ясно, почему папа от тебя ушел. Немедленно садись в машину. Не грусти о нем. Скажи спасибо, что не наказано. Подходи к нему. Что с ним такое? Оэн, сделай шаг назад. Медленно. Очень слабо. Пульс нормальный. Кэндис, забери ее. Увиди отсюда. Да, Иди сюда. Ничего, ничего. Спокойно, Даля. На счет три. Раз, два, три. Взяли. Пропушена сонная артерия. И левая нога. Давай с той стороны. Анестезия, как бы. Давай скорее. Хорошо. Только Джессика. Проск прокусил ему артерию и левую ногу. Да, Дальше артерия. мы сами, а ты пойди умойся, да. Хорошо? Ну, да, стареем. Какие показатели? Давление 60 на 30. Тахикардия. У нас все готово. Ну-ка, что тут? Один пакет крови сюда. Откройте да. пошире. Очистите рану хорошенько. Вот здесь помоги. Да, придержим. Тайлер, все будет хорошо. Не переживай. Да. Хорошо. Вот так. Им занимаются очень хорошие врачи. Там было столько крови, мама. Я знаю. Такое бывает при укусах зверей. Где он? Ему ввели успокоительное. Я потом переведу его в отдельную палату. Как ты только позволила ему подойти. Видела же, что этот пес был агрессивен. Кто агрессивен, Патрик? Это же Пипин. Пес, которого ты им купил. Разве мы могли представить, что Пиппин поведет себя так? Он как будто озверел. Это был не Пипин. Я говорил, говорил, что переезжать туда плохая идея. Мы прекрасно жили на старом месте. Ничего подобного. Ты перетащила детей неведомо куда. Как будто ты оставил нам выбор. Вы прожили там меньше двух недель. И вот что произошло. Ты опять спала на диване? Талер, пойдем посидишь у меня? Ты виновата, Джесс. Это все из-за тебя. Здесь, дорогой мой. А, сынок. Как себя чувствуешь? Хочу есть. Да, уже намного лучше. Ему повезло. Правда? Давай. Поешь. Запах странный. Ладно, съешь сколько я селишь Ты пока там. Я не знаю, сколько... Простите, что отвлекаю. А, миссис узгуд пришла. Она хочет видеть именно вас, но могу я пойти, если вы. Думаю, я могу отойти на минутку. Ему намного лучше. Я очень рада. Миссис Роскуд, рада снова вас видеть. Хелен. Хелен. Как тут сказано, Хелен, доктор Симмонс подготовит курс лечения для вас, а я измерю вам давление, если вы не против. Как самочувствие? Вы замужем? А... Нет. <смех> Была. Да. Но нет. А дети? А, Мальчика, девочка. Это так чудесно. А я, я не хотела детей. А когда узнала, сколько мне осталось, от шести месяцев до года, я пришла домой, глянула на телефон, а звонить мне некому. Мне жаль. Я слышала, что бывают такие врачи-медсестры, которые людям помогают обрести покой, облегчают страдания. Вы понимаете, о чем я? Есть ведь такие препараты. Миссис Лоскут, Хелен, здесь такое не практикуется. Но вы могли бы, правда, обещаю, что никто не узнает. Хелен, я знаю, каково это. Чувствовать полную безнадежность. По себе знаю, это тяжело. Но, как говорят, ночь темнее всего перед рассветом. И это правда. Слушайте, здесь у нас много опытных врачей, которые обсудят с вами проблему и будут рады помочь советам. Я скоро вернусь. Готовьте реанимацию. Скорее. Нужны еще люди. Помоги мне. Джесс, Джесс, Джесс, мы сами, мы сами. Дайте что-нибудь вытереть. Какие показатели? 45 миллиграммов флоры запама. Очистим дыхательные э, пути. Здесь что случилось? Я отошел на минутку. И вдруг. Что это за бок? Давление нестабильно. Готовим интубацию. Так, хорошо. Держите. Здравствуйте. Я доктор Форсайт. Сразу скажу, Оуэну намного лучше. Жар спал, мы держим его на интубации, пока он не станет более стабилен. Ему делают переливание крови, и это помогает. Мы принимаем все меры. У него какая-то инфекция. Мы пока не знаем. Доктор Эвери ждет анализы. Она говорила, что тест на бешенство отрицательный. Да, да. Хорошо. На данный момент мы полагаем, что это разновидность анемии. Как укус собаки мог ее вызвать? Есть редкие бактериальные и вирусные заболевания. Возможно, он заразился от собаки. О, он не умрет? Нет, что ты? Нет, мина. нет. Нет, нет. Не волнуйся, нет. Он поправится. Не волнуйся. Что это за аппарат? Он помогает ему дышать, милая. В слюне Пипина была какая-то инфекция, может быть, вирус. И организм лованный, изо всех сил с ним борется. Он ведь родился совсем крошечным. На месяц раньше срока. Я тогда была готова к худшему. У нее в жизни не было так страшно. Но все обошлось. Ты вылечишь его, да, мам? Да. Да. Он поправ. А да, и ему лучше не становится. <звы> Я не знаю, ты слышал, Эйвери, все тесты отрицательные. <звы> Конечно, здесь буду. <звы> Как там, Тайлер? И Шелли пусть ей ничего не говорит. Зачем ей говорит Где ты ты за ним да, конечно. Я смотрю на него в окно. Я перезвоню. Ой! Он трубку. Он сам снял маску? Да. Дыхание уже лучше. Тогда подключать не будем. Какая у него доза пропофола? Три миллиграмма в час. Вижу, тебе надоело лежать. Давай-ка посмотрим. Сожми руки. Показатели улучшились малыш с возвращением ну что надо поесть я это не хочу да ладно это специально для тебя приготовили я это не буду но есть то надо Правильно? Ладно, ты чего хочешь? Заказывай. Я хотел бы еще. Нет. Мам, пожалуйста. Перестань. Ты не понимал, что делаешь. Ты бредил, дорогой. Мне это нужно. Замолчи. Сынок, привет. Кто у нас тут? Ну, как дела, малыш? Хорошо. Да, выглядишь лучше, дружище. Ты так нас всех перепугал. Да, мама. Mm -hmm. О, глянь, что я тебе принес. Спасибо. Да, там был только он и розовый Фламинга. <laughs> Эй, Джесс, ты же говорила, он... Что произошло? Он поправился. Он поел? Mm да. Да? Mm -hmm. Я так тобой горжусь. Что было на ужин? гемоглобин вырос показатели приходят в норму мы думаем что анемия была вызвана вирусом но организм его победил отличная новость он долго здесь пробудет мы поддержим его до конца недели на всякий случай понаблюдаем так быстро поправился это чудо он у вас боец так и есть он весь в отца Проснешься бодрый, чтоб с утра переделать все дела. падает давление 80 на 30 дыхание неровное затрудненное показатели падают давайте кислород он бледный и холодный Болюс физраствора 150 кубиков Вводить в течение получаса Мне нравятся мне его показатели надеюсь не рецидив Дальше Тогда я ухожу, Джин. Спасибо. Вы точно уверены? Да, я проходила обучение по уходу за больными. Я могу следить за ним дома не хуже, чем здесь. И вы сами сказали, что ночной приступ был, скорее всего, последним. Послушайте, ему нужна его постель, его семья, сестренка, понимаете? Ладно, возьмите неделю отпуска. Нужна будет помощь, дайте знать. Спасибо. Спасибо. слила? Да. Хорошо, ешь. Иди ешь, Тай. Ну что, все? Эй, хватит. Оставь, брось. Эй, эй. Не налегай, надо экономить. Чтобы надольше хватило. А? а если она кончится? Ничего, это же временно. Правда, это пройдет. А если нет? Пройдет. Меня опять положат в больницу. Нет, Ой, нет, ни за что. Мы не можем так рисковать. Но... Никому нельзя об этом говорить. Даже папе, даже Тайлер, если кто-то узнает тебя, заберут. Может быть, даже навсегда. Посмотри на меня. Мы знаем, что нужно делать. Знаем. Правда? Я буду поддерживать тебя. Ты вылечишься. Верно? Мам. Да? Пепина больше нет? Я посмотрел анализы, которые вы прислали, миссис Токс. По правде говоря, все указывает на острую анемию. Можно ли как-то узнать причину? Только по этим данным нет. Ешьте, я еще пожарю яичницу. Позвольте спросить, были ли случаи, когда реакция наступала <сосы> при альтернативных видах переливания крови? Что там такое? Например? Скажем, реакция на укус. Я слышал о подобных случаях у психически больных пациентов, у шизофреников, которые думали, что питье крови подарит им вечную жизнь, или у членов демонических культов с их ритуалами. Забудьте, это я так спросила. Знаете, миссис Стокс, учитывая, какую эмоциональную травму перенес ваш сын, вам нужна помощь специалиста. Могу организовать вам консультацию. Спасибо, но в этом нет необходимости. Вы уверены? Да. Я в этом уверена. Спасибо вам за помощь, доктор. Пожалуйста. До свидания. Оуэн! Боже мой! Что ты делаешь? Прости. О, господи! Теперь тут едва хватит на завтра. Привет, Джесс! Кендис, я думала, ты в отпуске? Да, так и есть. Я только зашла взять пару бинтов для Оуэна, но почему-то пропуск не срабатывает. Ты мне не откроешь? О, черт, придется тебе идти к Эвере. Есть подозрение, что кто-то крадет плазму, поэтому ввели новый протокол. Не страшно, я и сейчас напишу. Да нет, не надо, не беспокойся, я лучше схожу в аптеку. О, кстати, а как там Оуэн? Оуэн? Намного лучше. Да? Хорошо. Могу вам помочь? А, да, мне... Мне нужно животное для сына. Понятно. Многим детям нравятся мышки. А... Покрупнее... Делал нормальные. А нам и шеи. Внутренние бедренные вены или период? Еревные вены Ему опять плохо. А, нет, он Просто устал. Как дела в школе? Да нормально. Что на ужин? М? На ужин а, сама поищи. Нести еще. Мне я пойду спать, встала. Через полчаса умываться и в кровать. Завтра в школу. Мам, ну еще семь часов. Привет. Чего у тебя, Патрик? В смысле? Что ты здесь делаешь? О чем ты говоришь, Джессика? У нас с тобой составлен график. Да. Детям нужна стабильность, и чтобы все да. было... а сегодня суббота, Джессика. Сегодня суббота. Мой день. Тебе на работу. Мы с тобой об этом говорили вчера. Господи Иисусе, что у тебя с рукой? Привет, пап. Привет. Ух ты, отлично выглядишь. Зови сестру и поехали. А куда? Поедем в боулинг. Да ладно, тебе понравится. Зови сестру и едем. Я хотел в кино. Нет. Ты что-то... Дай нам минутку. Сегодня выбьешь в Да, пап. Тебе меня не обыграть. Ой, постой. Бутылочка в рюкзаке. Ты запомнил? Иди ко мне мам я не пропаду Парень, все будет ехать. хорошо ясно Иди. набор для реанимации срочно mm. да. я нашла соседка выключаем, без сознания выключаем. везде таблетки бензодиазепина 5 да, Мэм, вы меня слышите измерьте ей давление что она шепчет я хочу. Я хочу. она хочет умереть все понятно Дайте ей на лаксона 30 кубиков флума зенила. Кэтрин? Привет, Джесс. Пожалуйста, чуть-чуть повернитесь. Вот так. Привязана. Спасибо. Как прошел день с папой? Кровь почти закончилась. Можно рассчитывать. Можно рассчитывать. Привет, Джессика. Рада, что ты вернулась. Как у Оуэн? Хорошо. Полностью выздоровел. Это чудесно. Mm -hmm. Я вчера тебе звонила, ты не ответила. Пришли анализы ткани собаки. Никаких известных вирусных инфекций не обнаружено. Очень странно. Mm -hmm. Главное, что сын здоров. Mm -hmm. Но если ты не против, мы сделаем еще один анализ крови. Конечно. Давай на следующей неделе. Идет. Везешь кого-то. А, да. Для этого есть санитары. Ты в курсе? Привет, привет. Хейлин Озгуд выписали. Да, минут десять назад. Что вы едете домой а, Знаете, я с удовольствием вас подвезу Куда надо, если хотите О, нет, спасибо Скоро придет автобус Перестаньте, мне нетрудно Вон моя машина Без нравоучений Составлю вам компанию Ночь темнее всего перед рассветом. Это вы мне тогда сказали. Угу. Я сегодня проснулась утром и увидела, что кто-то оставил букет белых гвоздик у моей постели. Наверное, кто-то из медсестер. Я не знаю. Но по какой-то причине это наполнило меня такой огромной... ...радостью. Мне не было так хорошо уже. Ох, очень давно. И я задумалась над вашими словами. Можно любить жизнь, даже если знаешь, что у тебя что? Перекатывается, что-то сзади сточит. Наверное, футбольный мяч моего сына. Давайте я остановлюсь. Простите, я всего на секундочку. О, такой беспорядок. Двое детей. Ты что происходит, я постараюсь вам объяснить. <свист> Ладно, будете молчать? <свист> Хорошо. Хорошо. Только ни слова. <свист> что? Все это Ч же? молчать? Не делайте все хуже, чем есть. Хорошо? Молчите или я снова вставлю вам кляп, понятно? Да. <свист> вот так. Мой сын очень болен. И я не представляю, что с ним. Его никто не может вылечить. Но я знаю, как сберечь ему жизнь. Для этого нам нужна ваша помощь. Как я могу уже детей нет вынимать? Не вы не понимаете, что мать пойдет на все... На что угодно, чтобы спасти дитя. Что? Можно прибраться мам мисс нельсон спрашивала про проованы мисс нельсон его классный руководитель хочет знать когда он вернется в школу она пыталась тебе позвонить еще не время мам так нечестно не надо быть при смерти чтобы остаться дома а я его больше люблю ужин через 15 минут хочешь сыграть Я принесла вам воды. Любите пиццу? Ешьте. Вы должны есть. Мне нужно сходить в туалет. Просто чудовище. Вы убийца. Чудовище! уж ничего уборку делала тогда зачем замок на двери он чтобы не устраивал там проблем вот мне не спится ты наверное голоден мам да. я люблю когда она теплая Я принесла овсянку. Вам нужны углеводы. Как вы сняли кляп? Тайлер? Детка? Тайлер, это не то, что.. Не то, что ты думаешь. Тайлер, это для Оуэна. Выходи, я все объясню. Нет! Нет! Детка, успокойся. Нет! Спокойно. Спокойно. Отпусти! Тише. Я объясню. Ш -ш -ш. Я Отпусти объясню. Вас я все тебе объясню. Это он тогда заразился, да? Думаю, да. И лишь только от этого он чувствует себя лучше. Мам, может быть, ему нужно в больнице? Нет. Там ему не дадут то, что нужно. Они просто не поймут. Это ненормальное лечение, дорогая. А мы можем ему помочь. Мы с тобой, милая. А как же эта женщина? Ее нельзя здесь держать в суперси. Я знаю, знаю, знаю. Мама, это неправильно. Она умирает. У нее нет семьи. А мы ей поможем. Спокойно дожить остаток дней, понимаешь? А тем временем она спасет твоего брата. Хорошо? Хорошо? Она может его спасти, может спасти, ему нужна кровь, я не хочу умирать, я хочу жить. Металлический. Как будто сосешь монетку. Ты так делал? Да, когда Джошу Кирби проспорил. Вот же быть. <смех> <смех> Тай, чего? Что со мной происходит? Ничего. Мама говорит, это временно. Я выгляжу иначе. Да, но только когда ты голодный. Я чувствую, что меняюсь. Все будет хорошо, Оуэн. Мы с этим справимся. Ты вылечишься. Папа приехал! Идем, приведем веселый день с папой. Хорошо? Ладно, будь очень внимательна. Да, как хочешь мяч, выисти? Да. Что? А, ты хочешь это? Не, пусть Подматывай, подматывай. Держи, натяг. Ну, молодец! Эй, смотри! Поймал! Круто! Класс! Молодец, Суэн! <смех> Класс! Да! Ты добыл обед! Иди, принеси ведро? А, черт! Ты чего? А, проколола палец крючком. <смех> <смех> а, вот. Ничего страшного. Так больно. Оуэнс, бегай, принеси опуску из машины. А? Аптечка в машине. Принеси, пока эта да. клеворучка не истекла кровью. Перестань. Что взять с городской девчонки? Да, Тай? Я уменьшила дозу успокоительного. Вам лучше? Я хочу, чтобы вам было удобно. Стараюсь как могу. И я понимаю, зачем вы это делаете. У меня нет детей. Но я очень хотела, чтобы я могла также кого-то любить. Так что... Я понимаю. Может быть. Вы не всегда были идеальной матерью. Давайте пересадим вас. Теперь вас никто не обвинит в этом. Я вижу любовь. Я ее чувствую. Но это не обязательно делать так. Я вам помогу. Я останусь. Вроде в норме. Вроде? Последнее время она слегка рассеянная. В смысле? Ну, она чуть не спалила даже дом на днях. Что? Да ерунда, пап. Забыла сковородку на плите. Да уж. Пап, я думаю, она очень устала из-за стресса с Оуэном. Да он с виду ничего. Ничего. Да? Джессика Стокс? А, да. Простите за беспокойство. Ваше имя всплыло в деле о пропаже человека. А, вот как. Можно задать вам пару вопросов? Конечно. А чем могу помочь? Хелен Носгуд. Знаете? Да, знаю. Она пациентка больницы, где я работаю. Одна ваша коллега, мисс Рис. А... Кэндис Рис. Сказала, что вы задавали вопрос о мисс Озгуд сразу после того, как ее выписали. Она пропала? Мэм, на записи с камер наблюдения у больницы видно, как мисс Озгут села к вам в машину. Да, я, я ее подвезла по знакомству. Она ждала автобуса, но я решила сделать доброе дело. Она была потеряна и очень одинокая, мне стало ее жаль. Она ведь пыталась покончить с собой. Вы представили ее сосредоточение ее подошли? Рак щитовидной железы в последней стадии. Ее привезли в бессознательном состоянии. Думаю, Кэндис вам сказала. Ясно. У нее это Она хотела еще... О боже. Вы думаете, она могла найти укромное место и покончить с собой? Я пытался разыскать ее родственников, но безуспешно. Она говорила, что у нее никого нет. Верно. Что ж, спасибо за помощь. Спасибо. На пей. Почему она холодная? Mm. Какая разница, пей. Не буду. Пей, говорю. Все прошло. Он меняется, мама. Он ведет себя ненормально. Твой отец заметил? Что? Нет. Но ему стало хуже. Мам, ему мало. Нужно больше крови. Значит, больше достанем. Наверх, смотри там все. ее нет, ты ее нашла, где она, что случилось? Миссис Токс? Меня зовут Реджина Уайт, я из службы охраны детства. А в чем дело? Нам стало известно, что ваш сын Оуэн не посещает школу с 15 сентября. Мы звонили вам много раз, но никто не отвечал. Что ты наделал? Что я наделал? Ваши дети дома? Дети, да. Нет, э, э, дочка в школе, а сын наверху спит, он болен. Нет, не входите! Он спит, он... Он Давно. болен! Правда? Со мной он, он всегда слове. здоров, он а вот хотеть. ты больна. Зачем ты это Где сделал? Где Тайлер? Она в школе! Нет, я звонил в школу, ее там нет. Говорю, она я в Я звонил доктору Эвери, ты не отвечаешь на ее звонки. Сказала ей, что Оуэн здоров. А был, но... Был? Джесс, был? Почему он тогда не в больнице? Милая. В школе, Да. Где ты была, Тайлер? Что происходит? Ничего, вы оба едете ко мне на пару дней. Иди наверх, Подойди. возьми вещи, почистишься у нас дома. Милая. Хорошо? Иди. иди сюда. Иди, детка. Мама... Милая. Нет, нет, нет, без разговоров. Иди. Детка, пойдем. Я помогу ей. Мам, прошу вас остаться здесь. Нет. Я... я хочу с мамой. Можно? Спускайся, Оуэн. Поговорим немного с твоим папой. Хорошо? Иди, Оуэн. Иди ко мне. Все хорошо, парень. Слушай, не волнуйся, я все улажу. Поезжай с отцом. А как же Оуэн? Вот, все, что у меня есть. Мама, этого ему не хватит. Я привезу еще. Мама, это ему не помогает! Ему не лучше, а только еще хуже! Миссис Токс, пора! Мама! Мам, ты должна меня выслушать! На озере что-то что? есть! На том озере. Я была там. Я видела. Там что-то есть. О чем ты говоришь? В том дереве что-то сидит. Оно влезло в Пибина и изменило его. А теперь оно волнит, и меня Стас, в воду имеет... Я тоже. не понимаю, о чем ты говоришь. Мама, мы должны помочь ему. ему. Мы уже ему помогаем. Мы ему помогаем. Идемте. Ребята, послушайте, я знаю, это неожиданно и страшно. Хочу, чтобы вы поняли, почему это происходит. Ваша мама не оставила мне выбора. Поймите меня правильно, она хороший человек. Она вас любит, любит вас обоих больше жизни. Но с ней что-то происходит, ей надо помочь. И тут без вас мне не обойтись. Я считаю, что вы должны пожить Привет. Привет. Заходите. Ребята, приходите. Здравствуйте, Подойди. Спасибо, что ну, и денек. Нам с Реджиной нужно поговорить, а вы посидите наверху, пока мы не закончим. Умойтесь и скоро мы будем обедать. Проходите, Реджина. Чай, кофе. Только не шумите, ладно? Кофе. А то Уэйсинг наверху спит. Итак, Реджина, давайте обсудим, как нам быть дальше. Вы сами убедились, насколько там все сложно. употребляет. И я хочу, чтобы все было сделано как надо для будущего моих детей. Вы же видите, это просто кошмар какой-то. Я считаю, Оуэн сам не свой. Он очень изможден, утратил энергию. Он, он какой-то другой. Я его не узнаю. Причем это стало происходить в последнее время. Не могу, не могу, Тай. Иди за мной. А куда Забыть? мы? Ш... Они должны жить здесь. Нам нужна ваша помощь. Скажите, что теперь нам делать? Как действовать? Нужно оценить ситуацию на протяжении ближайших нескольких дней. Самое главное, чтобы дети были в безопасности. Уже близко. Оуэн, держись. Где дети, Джесс? Что? Я приехал за детьми. Так ты же самых забрал. Они взяли велосипед и приехали сюда, к тебе. Нет. А... Ты что, прячешь их от меня? Нет. Тайлер! Оуэн! Да нет, их здесь. Чего мне тебе верить? Ты неделями мне врала. Господи, я клянусь Богом, Патрик, их здесь нет. Вранье! Куда им еще идти, джаз? Куда? Они… Тайлер! Скажи мне, где дети? Почти дошли. Знаешь, куда я тебя веду? Мы сожжем это дерево. Кто-то уже пытался. Только так можно тебя спасти, Оуэн. Убить то, что там сидит. Оно с тобой это сделало. И тебе станет лучше. Он вылечить! Я рассказываю о том, что здесь произошло, никому. Ладно, я поняла. Поскольку его смерть была признана несчастным случаем, прокурор не стал возбуждать уголовное дело, Джесс. Но ваш бывший муж подал иск о преступной халатности. Дело основывается на двух факторах. Первый, вы позволили детям играть без присмотра у опасного водоема. А второе, вскрытие Оуэна. Оно показало большой дефицит кальция, витаминов С и Д. Они говорят, у вас может быть делегированный синдром Мюнхгаузена. Это когда родитель намеренно держит ребенка в Я больной, знаю, чтобы... что это такое. Скажите, когда я смогу увидеть мою дочь? Ваш бывший муж признан единоличным опекуном. Пересмотр через шесть месяцев. Поэтому, Джесс, если вы приведете себя в норму, обратитесь к психологу. Есть шанс, что судья изменит решение. У папы все хорошо. В школе тоже? Я знаю, ты как тебе тяжело. И это... Моя вина, только моя. И я пытаюсь научиться жить с этим. Время вышло! рад? Да. Ко мне. Ты молодец. Принеси. Джерико!